FinPower – это криптовалютная платформа для инвесторов. FinPower помогает инвесторам надежно вложить свои финансы в криптовалюту и получать гарантированную прибыль. Давайте ознакомимся с интерфейсом инвестиционной платформы FinPower. На главном экране посадочной страницы находится форма регистрации. Чтобы стать участником, пройдите быстрый этап регистрации и начинайте инвестировать. Ниже находится калькулятор ожидаемой прибыли. С помощью него вы сможете подсчитать, какой доход вы получите в конце инвестиционного срока. Подробнее на калькуляторе мы остановимся, когда затронем интерфейс личного кабинета. Партнерская программа. Тут описаны все условия программы, статус, сколько нужны инвестиций и то, что вы получите при инвестировании определенной суммы. Для вас всегда работает наша служба поддержки, которая круглосуточно помогает решить возникшие у вас проблемы. Подписывайтесь на наши социальные сети, там мы публикуем актуальный контент в области криптовалют. Давайте зарегистрируемся. Вводим имя, почту и нажимаем «Зарегистрироваться». Соглашаемся с правилами. Мы попадаем на экран, где нужно заполнить оставшиеся данные и нажимаем «Зарегистрироваться». Соглашаемся с правилами. В разделе «Профиль» вы можете настроить основную информацию, которую увидит другой пользователь, перешедший на ваш профиль. Также, чтобы обезопасить свой аккаунт от мошенников, советуем подключить двухфакторную аутентификацию. Для того, чтобы начать инвестировать в FinPower, нужно пополнить баланс в системе с нужной вам валютой. Давайте разберем, как это сделать на примере криптовалюты Ethereum. Переходим в раздел «Кошелек» в левом навигационном меню. Здесь отображаются все ваши кошельки по каждой валюте. Если у вас нет криптовалюты, вы можете обменять ее в нашем обменнике. Для того, чтобы пополнить счет, выбираем кошелек с интересующей нас валютой и нажимаем «Пополнить». Вам сгенерируется адрес кошелька, на который нужно перевести средства с вашего личного счета вне системы. После перевода, в зависимости от кошелька, средства поступят на ваш счет. Анимационные ролики Line and Space